Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы вместе с вами приготовим вкуснейший домашний пирог, который будет много-много кремом и тонкий-тонкий слой теста. Сегодня мы приготовим десерт, который корнями уходит одновременно в Испанию и во Францию. Это готов баск, или как там еще его называют, пакский пирог, то есть из страны басков. Есть два вида этого замечательного пирога Один наполнен из заварного крема А другой с начинкой из вишни Сегодня я собираюсь приготовить Шоколадный бакский пирог Так что оставайтесь со мной Не переключайте, будет очень вкусно Поехали! Итак, для начала нам нужно приготовить тесто Для этого нам понадобится 350 грамм муки 300 грамм сливочного масла 280 грамм сахара 3 яйца 80 граммов какао 4 грамма разрыхлителя и 4 грамма соды Первое, друзья мои, смешиваем все сухие ингредиенты вместе Это у нас мука Сахар Какао Сода Разрыхлитель И добавим щепотку соли Вот так И все хорошенько смещаем Как все хорошенько смещали, берем сливочное масло Сливочное масло и яйцо обязательно должно быть комнатной температуры Добавляем сливочное масло к сухим ингредиентам И сюда же добавим яйцо Яйцо хорошенько перемещаем Вот так Вот так и перемещаем на слабом уровне, пока все хорошенько не смещается. Как все хорошенько перемещали, далее завернем тесто в пленку. Перекладываем в пленку. И убираем в холодильник на пару часов, чтобы он затвердел. И с ним было удобно работать. Пока тесто отдыхаем, мы приготовим шоколадный заварной крем. Для крема нам понадобится 300 миллиграммов молока, 1 чайная ложка кофе не кафе 60 граммов сахара, 1 яйцо, примерно 10 граммов кукурузного крахмала, 25 граммов какао порошка и 100 граммов темного шоколада. Итак, берем миску, разбиваем сюда одно яйцо. Добавляем сюда сахар, кукурузный крахмал и все хорошенько забьем венчиком, вот так. Тем временем возьмем сотейник, добавим сюда молоко, одну чайную ложку кофе не с кофе и доведем молоко с кофе до кипения. Когда молоко закипело, тонкой струйкой добавляем яичную смесь. Все сразу не добавляйте, а то у вас яйцо свернется и у вас получится пирог с омлетом. Так что этого не делайте. Когда добавляете тонкой струйкой, постоянно перемешивайте. Вот так. Далее эту смесь обратно возвращаем в кастрюлю. И кипятим на среднем огне примерно 2-3 минуты, постоянно помешивая венчиком, пока масса не загустеет. Друзья мои, как масса загустела, снимаем с огня, добавляем какао-порошок и шоколад. Все еще раз хорошенько перемешиваем до полной однородности. Затем переложим в какую-нибудь посуду. Достираем массу пищевой пленкой в контакт и охлаждаем при комнатной температуре. Как крем охладился, берем насадку весло и взбиваем массу. Добавляем крем в чашу. И взбиваем на средней скорости примерно 2-3 минуты до однородной консистенции. Вот, друзья мои, вот до такого состояния нам нужно чтобы наш крем взбился. Друзья мои, как крем их взбили, достаем из холодильника шоколадное тесто, порежем пополам на равные части и раскатываем тесто примерно на 25 сантиметров, толщиной примерно 2,5-3 сантиметра. Отсыпем сверху тоже немного мукой, чтобы ничего не прилипало. Берем скалку и раскатываем наше тесто. Могу добавляйте достаточно, чтобы ничего не прилипало к дну. Прикладываем вот таким образом. Так. Теперь все хорошенько распределяем. Друзья мои, как мы распределили тесто, добавляем начинку и равномерно распределите. Далее раскатываем вторую половинку теста такой же толщины. Хорошенько сыпем муки, чтобы ничего не прилипало. Муки добавляем достаточно и раскатываем наше тесто. И положите поверх крема С помощью ножа убираем все излишки теста Таким образом Далее, друзья мои, берем одно яйцо Разбиваем Хорошенько перемешиваем И намазываем поверх пирога вот таким образом Далее возьмем вилку И украсим наш пирог Украшаем так как хотим Я буду делать узорами Далее проколем В нескольких местах Вот так чтобы тесто не поднималось вот так. и отправляем в заранее разогретую духовку при 180 градусах режим вверх-вниз примерно 35-40 минут Вау, друзья мои, посмотрите, какая красота у нас получилась К сожалению, это нельзя есть сразу Даем ей немного остыть при комнатной температуре А потом уже порежем на небольшие куски Ждем Друзья мои, пирог наш полностью охладился Теперь это очень легко, можно вынуть из формы Вот, смотрите, упаляется Видите? Вот так Перекладываем на доску. Теперь порежем и попробуем, что у нас получилось. Друзья мои, посмотрите просто, какая красота у нас получилась. Видите, это все начинка. Вот. Теперь, друзья мои, перекладываем на тарелку и попробуем, что же у нас получилось. Вот, видите, какая красота она у нас. Вот, смотрите. Друзья мои, это божественно. Это шедевр. Из самых простых и доступных ингредиентов.